Внедрение СУД наше Министерство труда и созащиты пропагандировало, скажем так, очень давно. И фраза по внедрению системы управления охраной труда, она теперь появляется на всех уровнях власти, как от государственной политики, как вы видите так и правительство, местные исполнительные органы и в том числе наниматель обязан будет тоже разрабатывать систему управления охраной туда. Значит, состав ее, состав этого СОТа, слава богу, не претерпел изменений. Значит, что от нас требуется, что было в нашем СУОТе? Это идентификация опасностей, оценка профессиональных рисков. Определение мер управления этими профессиональными рисками и анализ их результативности. И разработка и реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда. Все. Больше от вас потребуют, ничего не могут. Никто не может от вас потребовать наличие сута на основании СТБ ИСО 45001, либо просто ИСО 45001, либо по СТБ 18001, или по АКСАСу, или по МОТу. Неважно. Вот весь состав, который есть, должен быть в СОТе. Больше от вас никто ничего не может потребовать. Я, конечно, оговорюсь, немножко вначале не сказал. Все мои слова и все мои объяснения могут быть э -э ничтожны, если у вас есть вышестоящая организация. Если она у вас есть, она сможет от вас потребовать все, что угодно. Подле того, что вы будете разрабатывать, СОТ по СТБ и ИСО 45001, будете проходить инструктажи раз в месяц, проверку знаний раз в три месяца, ваша высшестоящая организация имеет право вводить те требования, которые она посчитает нужным. Но если у вас вышестоящей организации нет, или вы сами вышестоящей организации, я надеюсь, вы прислушаетесь к голосу разума и не будете раздувать свой свод до томика войны и мира во первых его никто не будет читать а во-вторых он будет просто не, не работоспособным для в помощь нам Министерство труда и защиты разработало рекомендации по разработке системы управления охраной туда в организации значит в этих рекомендациях как бы, отражены общие там направления и по профилактике травматизма, и по личной ответственности работников. И туда же вложены некие требования безопасности, эти золотые прекрасные правила по концепции Vision Zero, нулевой травматизм. То, что приняло именно труда на себя, что оно якобы будет продвигать эти Концепция. Ну и как бы оно пробует это все вставлять через, через рекомендации по разработке систем управления охраной труда.